А вы здесь постоянно живете, получается. Все лето, да? А ты что ведро-то зачем несешь? А я нож. А я ночь. А я нож. А я нож. А А я А я я нож. А я А я а на глубину там сразу глубоко и там Мам, Давай туда, Там течения слабые, Давай туда. Пойдем туда. А можно потом кушать? что? Можно? Да. что? Посмотри! сюда. Смотри сюда. <связь> О, там лодка. Я О, мы тоже... Мы два раза погулять! А, и мы два раза сегодня Папи, сипаса, быть, а Это... Хорошо, есть, Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Хорошо, Мама. Мама. как-то спокойно тебя ведет! Это как-то странно! Нет, нет, нет! Тесенья слабая. А большие тесенья там показывают. Такие а камешки не тут не симпатичные. Смотри, ступеньки сделаны, да? Сделал же кто-то вот. А вот теперь а а я собрала. Чё, чё Холодная? Холодная? А вроде мама, так, сложен, году была это чё, а ты стирать принесла? Я думаю, ты сидеть на них собралась, она а стирать принесла. Ну так давай сейчас включаемся в работу. Иван чай увозили, чтобы продавать. Продавали его, да. Я значит, тоже стала заготовлена. Была... Чай это да, да? Да. тоже. Вс, посмотри. А я первый раз слышу, что Иван чай можно вообще пить. У нас там. На севере его ой, сколько много. А вы почитаете в интернете, он вообще по-настоящему. Да, по -настоящему, да, по -настоящему, да. Ну, еще только меня просветили меня. добрые люди. Прошла, и у нас ну, на... Ну, ты, ой, ежик она. Что она, она, она чуть -чуть его делает? Удряется подкидывать их кверху. Ой, ой. ой. Вот она их это ведь ежик. И что она хочет с ним сделать-то? Прося, это ежик. Он пыхтит. Он пухтить, слушай. Они сараки у нас живут, мы там толпу не тут толпы не ходим. Так впрочем, у сейфология. Посмотрите, она его пытается заносить. Ага, ага занос. А он нос полный. А тринадцать нас как и голос тут может. Ну что, получила? Ну ладно, давай. тут переоденусь, да и ой! Слушай, на речке-то холодная вода, а у меня спина-то Ух! Баба сеяла горох, и сказала Оронка. Ой, это красот. Класс. На речке-то сочи меня унесут. Ой, как классно. Снимаешь еще? Ой, утерлась в стенку. Поворот, поворотники включаю. О! Поворот. О! Блин, опять врезалась. Ой, опять врезалась. Поворотники включаю. В том году точили. Не наточено? Ну, в том году мне все это делали. Надо А к ней мы что, не косили ее особо? Часть бруска есть. Принести? плавать, просто поворачиваюсь. Я его уберу сейчас. Нет! Да что ты делаешь? Приснем, бывало, все равно, да? У меня бабушка учила копить. Главный бабушку. Агас я. Агаса. Я. я приезжала к ней в деревню за фольклором. Когда училась в университете, у нас такая тетка была, Ганина, по фольклору. У нее ни за что экзамен не сдаст. Только если народные частушки привезет или песни. Я поехала в деревню, чтобы сдать экзамен. Бабушка-то чужая, да? Бабушка мама. Нет. Родная тетка моей маме. Мамина крестная. Вот. Родная бабушка-то была. Ну и это. Она рано встала. 5 часов. Одела кольцоми белые, рубашку белую с по помолилась, литовку взяла и вот так огород откатывала, корову держала. Я тоже следом за ней гребался. Давай песни мне пой. Она мне песни поет и косит. И научила меня косить. Ей было тогда 62 года, как мне сейчас. Вот я поэтому и беру с нее пример то на косик, вот с утра часов до 7, до 8 косик. Потом оно похнет. В обед она перевернула. Вечером мы грабли. Там еще были у нее внуки-то, еще двое. Петька до да Юрка. Пети их нет уже, так что Ну, у тоже были лет 15, а мне 20. Я там заводила, была у них. Вечером соберем это все. И тут за водороде жары стоят. Юрка наверху принимает. Парушка снизу подает вилами стена. Понятно? Угу. Вот так вот и талия наводится. Да, вот и были раньше строенные детки-то. Устроены детки-то были. И женщины ей 70 лет, а она еще в паре. Кому еще? А не вот дали мне задание собирать малину. Сегодня 21 июля 2016 года. Мы приехали на деревню к дедушке. И мне дали задание. Собирай малину. И я собираю. Вот что она такая? Вкуснующая, садовая. Вот это я обожаю, когда вышел из домика, из дома, оделся и пошел собирать ягоды. но в лес меня уж палкой не загонишь даже, потому что не знаю почему. На жаре, до дома далеко, холодец далеко, солнце высоко, жар припекает, мухи донимают, нетушки. В детстве ходила мама у меня силком. На этой, на веревке водила. Собирай, собирай, да еще не даст кушать ее. А я все в рот, все в рот стараюсь. Все в рот, все в рот. Вот. И это, с девочками пойдем, бывалче, возьмем по баночке литровой И собираем малину недалеко от дома. В Тайге ведь росла. Я ведь все-таки таежная любовь-то. Вот. Значит, литру насобираем. Ой, мало ягод. Никак не можем насобирать эту банку то литровую. Половину съедим, пока до дома дойдем. Это типа мы вклад в семейный бюджет вносили. Вот. А мама ездили. Или ходили ли они с бабами. Малированное ведро 12-литровое приносило всегда. Получалось 3 или 4 банки варенья на зиму. Уж у них соревнования тогда были. Кто больше этих заготовит ягод одна хвастаться, и у меня уже 10 банок малины наварила 3 литровых а другая говорит а я 3 литра землянейки наварила а я только кушать все в, рот, все в рот так вот сейчас кайф у меня наступил утром встала кофе попила отмошка рына брызгала платочек себе и вот теперь чего-то вот. собираю малину себе. Ну не себе, а так, для стола, для варенья. Вот. Сегодня домой, наверное, поедем. Не, наверное, точно мы вот тут пока на разведку. На, на, на ночку. Ночку ночувала. Вот. Пока малину собираем. Ребята спят. Время уже 12, они дрыхнут оба. Только так. Слушай, я взяла спрей, но не тот, блин. Вот дырка, от ключей ведь взяла. От комаров, от, от комаров совсем другой, он такой ядреный, этот вообще не пахнет. Ну, этих-то отгонит. Стой на плотике, Столя, не это. Там до дна не достаешь ты? Да ты что? Этот плес, посмотри, он же плавать не умеет. Столя, не туда, не ныряй. Ничего ты, Максим, хорошо плаваешь уже. Ничего. Ух ты, Давай. Посмотри, да, внимание, Маш! Подожди. Подожди. Подожди. Подожди. Подожди. Подожди. Подожди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 Толя, не не не ты не прыгай, прыгай, тебе я не разрешаю. Я, я не тебя не разрешаю. У меня дома совсем другой от в красный пузырек взяла этот. Ну на автопилоте, в 4, встанька утра Хоть А вы на автопилоте? Я на автопилоте. Макс, Макс, разбегайся тогда, ты так точно ноги сломаешь. Он боится воды вообще нырять. Он голову дома, если бы не Для него это подвиг невероятный. Вот Мам, а ты что, не не, не... Да ты что? Ну-ка. Где лестница? А тут очень глубоко. Тут до дна ты не достанешь. Ну ты же летом, да? Тут я стою на воде! Ты они ведь на, на это, с места-то прыгают в длину, лучший, тренируются, а, он, ничего у него, запас там есть. матушка! Надо где Сейчас мы будем кататься на волнах. Смотри! Попробуй, попробуй. Да сможешь? Он, Максим же ведь держится. А ты, Толя, ты на плотик сядь. Смотри, как Полина села. Да, сядь на плотик. Да. Или так, давай. Да, вот так тоже можно, давай. Холодно. А видишь, лялечка, эти Молодец, Максим! Молодец! Отлично! Молодец! Тема, молодец! Отлично! Пятерку ставлю. Замерз, пошли домой. Я что-то полотенце зашла. Максим, последний раз я домой, я полотенце. Я полотенце не взяла. Максим, ты попрыгай, согрейся. Рядом, а, рядом. А ты не такой не мокрый не весь. Не а что не там не внутри не в нем, а, в этом? А, не так, какая-то пенка. А, пенка, да? Ну, как бы какая-то. А ну, все не хорошо держит Баба! Ну, я чтоб ты согрелся же. Баба, лодок. Лодок, ну, да печка вытес. Ну, там лодка я вижу. И в там лодка. Кувшинки цветут. Рыбаки рыбачат рыбачи. Прикольно, чем в аквапарке? Или в аквапарке лучше? Пошли домой. Кое-кто уже трясется. Ну, один раз нырни и пойдем домой. Ну, давай два. Да ты, у тебя ноги сведет потом это? в бассейне научился плавать на Сейчас пойдем домой. Сейчас. Он его спасает? А, а, чтобы он первое место занял? А она куда поплыла? Ромки то нашему тут понравится, он уже такой же, как Туля с восьмого года, но он рослый, он выше всех, и такой вот как твой упитанный, но высокий, ну в отца высокий пойдет. Он сейчас в Белгороде все лето, в городе, в городе, 5 августа приезжают они. А они вот вместе еще с ним приедут, да, получается? С Ватей с ним приедет, да, да. она ради него сюда есть, чтобы он побывал хоть в деревне. Ну, как бы не только в городе, чтобы он лето провел нормально. Там же одного же не выпускают. Он не в Москве, он сейчас в Белгороде, но там тоже город. Вот. Он не в Москве. Вот. И там у него ни друзей, никого нету. Вот он ходит, слоняется с угла в угол тоже. На речку придет, и тоже друзей нету. А знакомиться-то вот эти раз и познакомиться. он как-то не особо, видимо, тоже. Как то ли он. Не, ну то ли он быстрый язык находит. А! А вот я вот, щуки Щуки как раз вот в это время начинают выплывать и за ноги хватать всех. А у них начинается прикорм. Пол одиннадцатого. Сейчас сколько времени? Это вот как раз 25 минут. Ну через пять минут начнут. Так что давай последний последний занырок И начинает щуки. Да не они, вас, Да они под мостом сидят, посмотри. Не ври. че чё чё А, нашлась. там сзади маску. Пошли домой. Ничего она так нару... В попала? Да, я тоже все. Но в детстве ты же до такой степени докупаешься, уже не уши заложены, все. Ляжешь спать вечером, когда так голову положишь, раз, и вытекла водичка из духа. Да, я бы не знала, но у меня смс пришла, что тут ходят щуки. Они в заводе, вот под кушинками ждут. Она вон пошла, сейчас щуку поймает, смотри, она как раз в кушинке поплыла. А там же за ноги зацепится тебе о о, -о! Срок, она Баба, не щуки не лодятся! спросил рыбаков, Вон они а кого ловят, думают... Ловят кого они думают ловят рыбаки-то на речке? Я еду -ка фотографии и поймала вот такую вот рыбу Ну-ка ну вот покажи. Там, вот там а сиська, сиська. Сиська. Ну пошли, я первая. Учалась из села и запела. Ты, как ты мах не хмурся, как ты мах... А, как ты в рай не жлися, как ты мах не, ма, не хмурся. Все, хоть, будь, хоть снег, хоть дождик, все восьмой пахнет, еще семя. Петушки распетушились. Петушки распетушились. И, ну, подраться, они решились. если будет петушиться, можно перышек лишиться. Если перышек лишиться, нечем будет петушиться. Утр Утром кот. Нет. Ну зряся. Очень длинных нет. Давай. Ну давай торговаться не будем. Утром кот принес. Я, Я тебе подскажу. Помнишь. Сколько помнишь? Утром кот принес на лапах первый снег. Первый снег. По имени кутить запах. Первый снег. Первый снег. У <гледление> Павлина. У Павлина. Да чего красив Павлин? У него порог один. Все Павлин красота. Начинайте слышно. Я вам уже сколько рассказала. Шесть. Что-то что-то про портфель там. Купили. Мне уже к портфель купили, ручки, тетради, позаботились мы с мамой даже о наряде. Так, да, Еще сейчас, сейчас подожди, я из... вспомню, у меня дома тетрадка а, со списком лежит. А сейчас. Там, про утенка, утенка, как незаметно дни летят. Да. Как незаметно дни летят, и вместо маленьких утят отважных желтых этих малюток, мы увидим важных белых да. уток, эти утки даже кресть никому не искать. Зря. Еще На ста окошко ста. сел что-то воробушек. На окошко села птаха. брат закрыл глаза от страха. Это что за птица? ее боится. Клюв вот этой птицы острый. Стрепанные перья. Где же мама? Где же сестры? Ну пропали теперь перья. Кто тебе сынок обидел? Засмеялась мама. Воробушка увидел. Законный рядом. Остался один. Какой еще? Я сегодня лягу раньше. Раньше лапу погашу. Ну, зато тебя пораньше разбудить меня, прошу. Это просто удивление, как мне легко меня будет. Ты просто на свое варенье. Я просто в одно мгновение. Я просто в одном мгновении. Сейчас вы часть творения убить. Молодец. Давайте верты. Ну, Баффановна, на, можно я? Давай. Нет, я! Я не расскажу, есть, я расскажу одно очень длинное. Хорошо. Сорт, первый. Ну, давай, уступи У -у -у. ему. У -у -у. Я еще второй пришла. Помни, первый играл? Нет, кто первый Первый, рассказал. кто первый рассказал? У -у. Ну, все, тогда ты расскажи. Мабаня! Ну, давай тогда. Я сегодня лягу раньше. Я сегодня лягу раньше. Раньше лампу покажу. Ну, то, то тебе пораньше разбудить меня. прошу. Это просто удивление, как легко у меня будет. Ты поставь на сторону mm. в оленья, Я буду тут в одно гаммелье, я просто в одно гаммелье. Чтобы часть варенья пить. На аллее в тихом парке. На аллее, тихом парке. На аллее тихом парке развелись ярко. меркам. Если там огонь горит, там туда сверху спит. Я пьянула? Да помолчите вы. Мы склонились. Мы склонились низко-низко у поножки, а близко. А что на нем. Жарким, пламенным огнём. Мир солдат, защищая, Жизнь не за нас и мир защищает, а дар. Сохраним терзак свой Памятит у Не стой в стороне. Не стой в стороне равнодушно. Когда у кого-то беда, Рунутся на выручку нужно, Любую минуту да. Если кому-то, кому-то поможет, Улыбка это ты сам, Тебе не проживай, Попроживай, не гладь, У тебя всё не зря. Так, дальше все. Какие ты еще помнишь? А у, как? По траве образует улица, с ней дамит калитка, на кличке замок, чтобы застинеть его не мог. Улыбается улица. Здравствуй, Тёма. Блокалица. Это корма, я дружок. сама сочинила. Я а здесь. Ну, сейчас, кого зовут? Что, правда? Да, у вас стишок сочинилось. Мы с Толиком сочинили. Ну, когда он маленький был. Так, теперь-ча. Теперь-ча, теперь-ча. Какой-то там у меня. Про телефон-то. А потом позвонили цапли. Потом? Потом? Потом позвонили, тапли, пришелись, пошелся капли, потом мы, мы, лягушками. мы лягушками не оставлялись, у нас животы разболели. И, и такая лягушка, целый день, день делень, день делень, день делень. растет перед дворцом. Баба, ты, не, не помню. Это уже сейчас. Ну, а под ней хрустальный дом, белка там что-то, вот ручная досинца Это не длина. твое, что ли? Нет, нет, Так, а какое еще у тебя там было? Ой. Ты помнишь, ты, не помню, я. Шесть рассказал он. Ну, я сама не Ну давай, Тулины, у... это самое. Петушки распетушились. Петушки распетушились, но подраться не решились. Если будешь. Если будешь петушить, нам он на первый сплечит. Если перш сплечится, вещи он будет петушить. Что-то он меня нет, он меня. Вот это стишок как-то. Кто кого ударил первый? Ну, Кто когда... кого ударил первый, он меня нет, он меня. Кто кого обидел первый, он меня нет, он меня. Уже раньше так дружили, я дружил, и я дружил. Что же мы не посылили, я забыли, я забыл. Все, хватит. Давай, Артем. Я очень длинная, но одну. Ну, давай. <клес> <Все>. <клес> У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе там. И днем, и ночью ход ученый все ходит по цепи зудя. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на сидит. Там на неведомых дорожках следу неведомых зверей. Избушка там на кузик на стоит, без окон и дверей. Там лес и до уведений полный. Там на заре прихоладут волны, на брак песчаный и пустой. И тридцать витязей прекрасных червей, до вот выходит выходят ясно. И с ними дядь стоит морской. Там королевич мимоходом приняет грозного царя. Там во боках перед народом, через леса через дворя колдун несет богатыря. Тимит, там-то тужит все Там ступа нет. с бабою и идет, бредет сама с собой. Там царь Качейна да, в златым чаку, там русский дуг, там русию пахнет. Ты и я там был, и, и мед а пиво не пил, вот мед пиво пил, у моря видел, дуб зеленый под ним сидел. Кота, и Кот, ученый, стоит мне сказки, говорю. О, браво, браво, все, браво. Кто тебя так научил? Ой, сам научился. Сейчас, вот это да. А, ты... Вот это такой длинный? На, настолько, ну, это... ну, На, настолько научили, да. Тридцать видели прекрасных немецких моржков и все мы заканчивали. А дальше я услышал, как мама, кстати, приколы говорит про дальше и распознал. Молодец. А кто сочинил а это не Кто, да. кто сочинил-то? Пушкин. А как его зовут? Александра, Александра Сергеевич. Сергеевич, Сергеевич. Сергеевич, правильно. Так, ребята, планшет на один час. Если захотите, после я перерыва я еще первый. один час. Я нет первый. по очереди. Я хочу в, быть. Я хочу в море. Баба! Золотая встать. планшет а сейчас будете.